Всем привет, с вами Рома и... Этер. И, и мастер-пряток. И Рома. Да стой, дай нам миски собрать. Запомните, не разделяемся. Ни за что. Потому я, конечно, раз... разделяю. Кто боится, тот... Понимаешь, потому что каждому миску надо собрать. Для каждого одна миска, понимаешь? И поэтому разделяться нельзя. Я, конечно, в дом пошел, я знаю, там... А можно бегать, можно найти. Так, давайте не разделяться, понимаете, почему? Да, не разделяемся. Даже не потому, что нам что? страшно. Я бы сам не против разделиться, ну понимаете? Каждому надо свою миску собрать, которую он находит. И чтобы потом не искали, ой, а где ты эту миску нашел? А то у нас кости такое было, и в итоге да. я не мог найти десятую миску. А, да, потом у меня у меня сожжали, и миска пропала. и я пришел на то место, где ты сказал, у тебя миска была? Вот, вот там миска, идемте, чувачки. А как? Короче, я, я беру одну миску, и вы вдвоем забираете миску, пока я сторожу. Да все, мы уже все забрали. Пали быстрее! Да, теперь... Туда наверх! Не наверх, какой наверх? На... На... На, на дом. Стойте, нам надо искать повешенные все телекузика за мной. Идемте? Я не б... надо наверх идем искать все повешенные телепузик. Ай, э, девы, я разделился с вами. Да вон ты. А вот. А полегче. Повешенные телепузик где-то здесь. И как я, если мне не подво, если не подвою память, он где-то здесь должен быть. А никто не помнит, сколько бы мисок собрали? У меня так, ну у меня был. Миска, миска. Миска. Где И... вы ее нашли, стойте? А вот тут миска лежала. О! Пять мисок! Еще чуть-чуть да. осталось. Только когда будет 8, то, блин. <служит> Давайте я буду отвлекать вас, а вы тоже бегите. Давайте. Не надо, да, не да, надо, да, не да, надо, да, не да, надо, да. не надо. Не надо. Не надо разделяться сейчас. Понимаете, я же сказала. Не... Что Помогите, Пыте! Я... я здесь! Они за мной безут! Быстрее! Прямо, прямо, куда вы идете, блин? Прямо, прямо! О, Миска, Миска, бери. Да, Миска, бери, Миска. Где миска. вы? Где вы? Где, Миска? Вот. Бери, бери. Беги, беги. Беги, беги. Ты куда прыгаешь? А где этот? А вон он. Беги прямо, блин. Прямо бегите. Да бежим, нам бежит. Они, блин, очень быстро бежут, они уже возле нас. Короче, давно. Миска, Миска! Да, Миска, Миска, Миска. Где, Дима? А где Миска? Ты же сам сказал, Миска. Да я потерял! О, Они тебе не дали! Вот за мной, бегите за мной и впереди вас! За мной, увидел меня, бегите за мной впереди вас! Какая мусор! Какие крики ты о, о, Миска! Да, Миска! Ой! Ой, о -о -о. Ой да! Как <свист> Вообще назад не обращайся. <свист> <свист> Ребят за мной, если че А нет, за кем, за кем. А -а -а Ай! За такой... <свист> посмотри Куда я полетел? Да, <свист> <Позго! сквист> Пацаны скорее блин, да, да, да, Чувак, ты видел, я улетел от тебя? Да, я видел, ты куда-то прямо полетел. Это, это я вылетел! А, Вообще-то я только что куда-то улетел. Вы вот где, пацаны? Фонарик... Вы фонарик выключите. Я возле этого, я возле красного! А как уже 9? Я что, в миску собрал? А? чиписку вроде собрал. Скорее, вы где? Я не знаю, мы разделились, и я больше всего не люблю разделять. Я там Томик? А, не, я там где-то желтый телепузик. Я вас... Сейчас, подождите, я переключу, я сейчас... Этот... С ним сам можешь поговорить пока что так? Я Хорошо. могу, подождите, я сейчас... Давайте на мой, на мой... Этот... сойдем, пожалуйста. Хорошо. Костя, а ты тут? Да. Ну ладно, чуваки, давайте я посмотрю назад. Я проиграл... Давайте Давай я спор... назад посмотрю, давайте я назад посмотрю. Да, смотри. Я, короче, вышла. <сосмотровый> Здрасте. Опять ко мне заходим? Нет, ко мне, пожалуйста.